Всем привет, друзья! Сегодня опять будем говорить о том, что почему у вас не работают щелчки клавиатуры или работают тише, громче, либо же вообще их не слышно. Я вам сейчас покажу три варианта события развития, почему, из-за чего и как их устранить. Добро пожаловать на канал Apple Expert. С вами Владимир. Смотрите, друзья, все в принципе просто. Первое, у вас должен быть включен звук, качелька громкости потянута вверх, чтобы она беззвучна была. И на рабочем столе максимальная громкость экрана должна быть. То есть, когда вы добавляете громкость максимально, вы увидите звонок. Вот это и будет отвечать за громкость ваших щелчков, в принципе, как и громкость звонка. Все. Остальное вам нужно настройка отключить. Э, сами щелчки. Давайте же конкретно нырнем в настройки, я вам наглядно это все продемонстрирую. Итак, друзья, начинаем с простого, переходим в настройки в поисковой строке, пишем щелчки, переходим сюда, видите, щелчки клавиатуры, вот этот ползунок должен быть активен, в принципе, этого достаточно, все, а здесь максимальная громкость, вот, не вот та, просто я сейчас записываю, и у меня, в принципе, громкость звука играет Но у вас здесь сверху появится звонок Вот это максимальный громкости звонка Когда вы будете добавлять звук Тогда, в принципе, и это будет считаться щелчками клавиатуры Все, этого достаточно И также не забудьте звук без звука Именно, чтобы был включен вот так вот Звонок на максимум и все будет работать. И все, друзья. В принципе, сами понимаете, ничего сложного не было. Просто нужно было немножко вникнуть, разобраться в этой системе. И все, в принципе, понятно, доступно. Друзья, не забывайте то, что проходит конкурс на канале JazzRun. Это мото-канал. По подсказке в описании, по ссылке в описании. Скоро там будет розыгрыш на первую тысячу подписчиков. Поэтому поспешите, подпишитесь и станьте участником. Возможно, вы именно выиграете этот приз. Дальше больше. Скоро увидимся.